Здорово! Ну как ты? В общем, решила для тебя снять вот такой вот веселенький видосик. Накопилось у меня, очень много миллиончиков, и я думаю, пора бы куда-нибудь их потратить. Ну и что ты думаешь? Я решил приобрести себе велосипед. Честно говоря, я охренел, когда узнал цены на велики на нашем сервере. А это, начиная от 12 миллионов, от 12 лямов, Карл, за один велосипед. Это самая низкая цена, по которой его продавали. Ну и что ты думаешь? Я решил его, естественно, скрафтить сам. Я закупал долгое время ресурсы, искал их по самой низкой цене, закупал золото примерно по 1000 рублей в среднем за штуку, закупал бронзу примерно по 700-800 рублей за штуку, титановые пластины Вообще за копейки мне отдавали, там порядка 100 рублей за штучку Их мы даже не будем, то есть подсчитывать, нету смысла Крайне редким ресурсом оказался на удивление именно камень Потому что, судя по всему, все хотят скрафтить, большинство людей хочет скрафтить велосипед на сервере, и всем не хватает камня. А камня надо очень много для того, чтобы произвести металл. Ведь металла надо целых 40 штук для всего одной лишь попытки скрафтить велосипед. И по-другому металл не добыть, только через камень. Камень добывается легко на шахте, но ты сам представляешь себе, сколько нужно провести времени на шахте, чтобы собрать примерно ту же тысячу камней. Ну и в общем я выбрал способ попроще, это закупать эти камни. Закупать по максимально высоким ценам, чтобы эти камни забирать именно мне. Благо, денег мне на это хватало. Короче говоря, наконец-то собрал я большое количество камней, а именно 3-3,5 тысячи, и приступил я к крафту металла. Ты себе даже не представляешь, насколько это долгий и нудный процесс. Для тебя я его, естественно, ускорю. В общем, когда я закончил крафтить металл, получилось у меня его довольно немало, а именно 500 штук, я сразу же приступил крафтить велосипед. Шанс был небольшой, всего 2% за попытку, но мне хватало ресурсов примерно на 10-12 попыток. Конечно же, я очень очень сильно расстроился я думаю ты бы тоже расстроился потратив столько денег ну или времени в поисках такого количества камней но это не такой уж повод огорчаться подумал я и двинулся еще раз в торговый центр я скупал камни по 300 рублей по 400 по 500 абсолютно у всех кто мне их только мог продать и тут я наткнулся на такого парнишку как абу депутат только представь этот парень мне продал почти 3000 камней за раз да я купил у него эти камни подороже я покупал их примерно по 650 700 но парень старался собирал их я посчитал нужным его отблагодарить и за Заплатил ему более чем обычно после этого я сразу же двинулся на чердак заниматься опять вот этим нудным и скучным процессом и вот у меня еще 11 попыток ну давай давай, давай. сука ладно ладно ладно ладно Хорошо. Ты хочешь еще? Ну давай. Окей, okay, это будет дело принципа теперь. Короче, отчаялся я конкретно. Но так как это уже стало для меня серьезным принципом, я снова отправился в торговый центр. К ребятам, к ребятам, которые, можно сказать, теперь работают на меня. Это мои местные драг-дилеры, которые поставляют мне камни. Короче, реально, ребята стоят целый день на торговом центре и скупают камни. А я уже покупаю у них сразу оптом в больших количествах, с небольшой наценочкой. Так что хочу сказать огромное спасибо и передать привет Дамиру Назарову и Володе Мажорову. Спасибо вам, ребят, за то, что вы помогаете мне. Да, кстати, эти ребята уже оба скрафтили велик. Им повезло гораздо больше, чем мне. Один из них скрафтил его, по по-моему, даже с третьей попытки, что ли. Но, видимо, у меня правда самый невезучий чердак на всю Барвиху. В общем, закупился я у пацанов камней. Они мне еще подогнали металла по довольно невысокой цене. Отправился я снова на чердак крафтить все это дело, копить все больше и больше и больше металла. И в этот раз у меня теперь гораздо больше металла. Теперь мне хватит сразу намного попыток. Теперь я точно тебя выбез раза. Точно! Ну все, велик, держись. Теперь ты будешь мой. Только мой велик. Погнали! Давай. Иди сюда. Давай. Давай. Давай. Блядь. Как у меня горит пока! Горит блять! На сука тушите! твою мать! Ну, короче, ты понял. Это фиаско, братан. Это просто фаталити, мать его. Почти 50 попыток. Почти 50 попыток, Карл, на велик. Я спустил, честно тебе скажу, порядка 5 миллионов на эти 50 попыток. И нихрена не выбил. Ни хрена! В общем, у меня к тебе деловое предложение. Давай наберем под этим видео хотя бы 10 лайков, и я закуплю еще ресурсов примерно на 5 миллионов, и мы с тобой сразу, одним разом, прогоним еще 50 попыток и попробуем наконец-таки выкрутить этот долбанный велик. А если тебе нравятся мои видео, если ты кайфуешь, как и я, от того, что я делаю. То ставь мне лайк, подписывайся на мой канал Пиши мне интересный комментарий Я с удовольствием почитаю, отвечу тебе И до новых встреч в следующих видео Пока